22 числа начнется дни рождения у козерогов, плюс еще это будет первый день солнечного, солнечного зимнего стояния. Представители самого работящего и аналитичного знака Девы, что интересненько вам принесет декабрь? Ну, начало декабря может находиться под некоторым напряжением, для вас это сфера дома. Может быть, некоторая повышенная нервозность, какое-то хаотичное движение туда-сюда. Может быть даже какая-то конфликтная ситуация, связанная с кем-то из близких мужчин. Оно не обязательно. Также тут. Тут даже меня больше, например, интересует, что некоторые хитрости могут быть со стороны ваших партнеров небольшие обманы неясные ситуации ну прям такое чисто что какая-то информация будет к вам либо подаваться в искаженном виде либо она будет об... обходить вас в стороной то есть то что вы захотите знать вы этого знать не будете секретики будут присутствовать некоторых секретики но все равно они станут я... ясными рано или поздно 8 числа будет полнолуние в знаке Зодиака Близнецов, значит, ожидайте несколько, ну, может быть, лично вам будет хорошо, вы ничего не будете чувствовать, но вот некий, можете кого-то разозлить, вот так вот с кем-то разозлить, и кого-то разозлить или с кем-то поконфликтовать из ближайших мужчин. Ну, я вообще на их месте бы к вам лучше в этот день не... Не приходила бы в гости и не общалась. Так, с 6 по 10 такая интересная, очень добрая, хорошая парочка планет, как Венера и Меркурий, перейдут из вашего 4 в 5. 5 это дом любви, хобби и развлечения. А это значит, что эта сфера на вашей жизни в декабре будет очень активна. Это и хорошо, поскольку у нас впереди ждут праздники, елки, всякие интересные мероприятия у кого больше, у кого меньше но тем не менее, все равно есть традиция, есть традиция и большинство людей будут что-то отмечать и к этому готовятся и если не для себя, то для своих детей делать эти праздники точно с 15 по 20 практически будут формироваться благоприятные аспекты от Венеры и от Меркурия поочередно к Урану. Уран для вас это девятый дом. А это значит, что можете получить какие-то приятные, неожиданные известия издалека от людей издалека или сами можете неожиданно куда-то поехать двинуться в путь в общем что-то у вас будет получаться очень легко слаженно какие-то неожиданные знакомства какие-то поездки приезды что-то, что может вас здорово порадовать. Я бы даже рекомендовала бы вам не сидеть на месте, тем более, что Венера в пятом — это практичность, это рациональность, это когда вы на чувства смотрите, то есть на своего потенциального партнера, не как на развлечение, ну и он на вас, соответственно, тоже, а как на равноценного партнера. Вы уже будете смотреть, готов ли он брать за вас ответственность, ну или вы за него, если вы мужчина. Ну вот как именно в это время очень большой шанс знаете как-то утвердить себя в серьезных отношениях или встретить человека для серьезных отношений долгосрочных ответственных ну скажем так мечта просто будет ваш партнер может стать вашим вернее ваша мечта может осуществиться в том что вы встретите именно такого человека которого бы хотели видеть с собой рядом до конца жизни также 20 числа Юпитер перейдет в знак Зодиака Овен. Он пробудет там до середины мая 2023 года. Овен для вас является восьмым домом. Восьмой дом это дом секса, опасных ситуаций, это дом также эзотерики, кто этим интересуется, и это деньги вашего партнера. Вау, вообще супер! Для тех, кто будет находиться в партнерстве в это время, то вы имеете шанс 100% рассчитывать на значительное увеличение доходов вашего партнера, поскольку денежки вашего партнера это и ваши денежки. Также можете рассчитывать на получение каких-то субсидий, каких-то выплат, на поддержку государства материальную. Ну, может быть, кто-то хочет за это в долг. Ну, я вообще не не сторонник брать в долг и советовать кому-то, но вот в данный момент, знаете, у вас получится как-то и взять, и быстро выплатить. То есть улучшится ваше материальное положение, и благодаря поддержке ваших партнеров. 23 числа состоится новолуние в Козероге, это... Указание на то, что ну, будет какой-то благоприятный период для начинаний совместных в любовной сфере, либо в сфере ваших детей, либо в сфере развлечений праздников. Сам по себе месяц закрывается ретроградным, началом ретроградного движения. Меркурия, который начнется 29 числа и будет до 18 января, то есть это время отдыха, это время закрытия начатого ранее, это не время для начинаний. любые начинания они будут сильно тормозиться, поэтому отдыхаем, получаем удовольствие, постепенно закрываем какие-то свои долги. И хочу обратить ваше внимание, что точно такое же соединение, которое будет сейчас, в конце декабря, оно было в конце декабря прошлого года. А значит, можете на что-то рассчитывать. Я желаю, чтобы у вас это было что-то положительное, что-то интересное, что-то, что вас порадует. Тем более, что это или любовь, или дети, а лучше и то, и другое. Одновременно. Желаю вам Приятного, удачного декабря. Я буду готовить прогнозы на новогодние праздники. Следите за анонсом. И до встречи в следующих прогнозах.